Здравствуйте! Вас приветствует Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Совсем недавно мы наблюдали такой хайп с компаниями-производителями каннабиса, связанная с тем, что в Канаде разрешили продажу медицинской марихуаны. Исходя из этого, на рынке мы посмотрели, большое количество компаний занимается в этой сфере и тем более, что их зарегистрировалось в начале 2018 года порядка еще плюс 50%. И самыми крупными компаниями являются Aurora Cannabis и Kronos Group. Две компании, которые были выбраны из большинства. Да, есть еще Canopy, есть еще Tilray. Но у этих двух компаний показатели чуть выше, чуть лучше. И с того момента, как вот был такой толчок создан правительством Канады к развитию этого сектора, эти две компании стремительно рванули вперед и заслуживают внимания. Насколько это интересно инвесторам, которые не являются там, скажем, дневными трейдерами, мы можем сегодня это понять. Попробуем разобраться, насколько эти компании интересны для долгосрочного инвестирования, насколько они перспективны и есть ли у них потенциал роста. Если у вас есть желание увеличивать капитал, удваивать капитал за 1-2 года, используя для этого зарубежный фондовый рынок, рынок акций, то проходите по ссылке и мы вас этому научим. Вы будете делать это самостоятельно. Если у вас есть нехватка инвестиционных идей, то вступайте в наш клуб и получите больше компаний для инвестирования. Ссылка под этим видео. Как я уже сказал, две компании «Аврора Каннабис» и «Кронос Групп». Давайте посмотрим, что же немножко подробнее о них мы попробуем рассказать. Ну, начнем с «Авроры». «Аврора» – компания, которая была создана в 2006 году. Основана она была Терри Бутом и Стивом Доблером. Они вложили в эту компанию 5 миллионов долларов и Терри Буд до сих пор является руководителем этом, этой компании. Ну, там надо сказать, что целая группа такая активная в руководстве, которая ну, с самого начала, что ли, у истоков была зарождение этой компании. В 2014 году компания получила разрешение на продажу медицинского каннабиса в 2017 -м. Лицензию на продажу масел. Вообще, Аврора включает в себя 8 лицензированных производственных объектов. В ее активе 5 лицензий на производство медицинского каннабиса. Работает она в 18 странах. На данный момент ежегодно производит 500 тонн каннабиса. В состав компании входит порядка 17 дочерних предприятий, то есть очень такое огромное количество. И надо сказать, что как только вот, зародилась перспектива разрешения продажи марихуаны свободно в Канаде, компания «Аврора» задумалась приобрести на тот момент конкурента нет. На тот момент это была конкурирующая организация, и активы ее были чуть больше, чем «Авроры», и здесь была такая целая борьба. И в марте 2018 года компания Аврора приобретает компанию «Канемед». Вместе с ней это порядка 42 тысяч пациентов, на которые уже можно, как бы такая клиентская база. Также в мае приобретает компанию «Медрелив» за три и 0,2 миллиарда долларов. Это увеличивает производительность каннабиса. Уже увеличит, вернее, ну, наверное, уже сейчас увеличивает до 570 тонн каннабиса в год. И в 2017 году такое знаковое строительство автоматизированного завода, который принесет еще плюс 100 тонн, килограм... 100 тонн каннабиса в год. Вот, такое грандиозное производство, это практически 75 тысяч квадратных метров а, крытой а, теплицы, строения, в котором будут выращиваться как раз а, эти растения. Приобрели а, компания «Аврора» дистрибьютора в Европе, а, в частности в Германии, а, есть подразделение в Литве научные лаборатории. Вообще, надо сказать, что а, вот эта часть, вот это все дочерние компании Авроры, они включают в себя и производство, и переработку, и исследовательские лаборатории. А, также ну, производственные, понятно, а, здесь и центры по пропаганде а, применения каннабиса в медицинских целях. Здесь же и обучающие центры. И последнее приобретение компании «Аврора» это запатентованная технология обезвоживания именно вот этих растений. Ну то есть они отбирают нужные все ценное в общем из растений. И вот это им удается сделать с наименьшими затратами эту технологию не запатентовали и теперь ей пользуются и как бы они единственные кто это делает вот это позволяет им естественно свою продукцию быстрее распространять по своим дистрибьюторским центрам и еще одно приобретение последнее ну, одно из последних приобретений Аврора каннабис это предприятие по переработке отходов то есть, те отходы, которые остаются от переработки растений, они их тоже каким-то образом перерабатывают. Ну, То есть, такое безосходное производство получается. Это что касается Авроры. Несколько по-другому работает компания Кронос Групп. У нее лицензированные дилеры в пяти странах это Канада, Германия, Польша, Израиль, э, Австралия и производство в Британской Колумбии. У Кронос Групп уже есть бренды, это Peace Naturals и Ков и э, с, Шпинат, короче, называется. Вот Три бренда, под которыми они продают. Ну, надо сказать, что Аврора Каннабис тоже продает э, свою продукцию, э, продает и... Э, ну, непосредственно в своих там центрах, может быть, еще как-то. Также через интернет у них даже есть мобильное приложение. Kronos Group продает через э, сайт. То есть у них уже э, бренды упакованы и такие красивые сайты, где можно приобрести эту продукцию. Ну, как уже сказал, что в пяти странах работает Kronos Group э, через лицензированных дилеров. То есть такие центры, с которыми в которых они поставляют свою продукцию. Вот. Если Аврора занимается, кстати, у Авроры есть еще и в составе дочерних компаний, компания, которая строит теплицы, то есть у них такой конгломерат, то есть они все могут сделать, то есть и построить теплицы, и разработать какую-то систему для того, чтобы растениям было выгоднее расти. Потому как они продают и уже переработанный материал, а также живые растения. Ну то есть полный спектр. Вот. Ну в принципе то же самое делает Кронов Групп. Но только у них уже такая четкая сеть, через которую они работают. Надо сказать, что как только этот закон был принят, сразу же в компанию Кронов вложилось, инвестировала порядка 2,5 миллиардов долларов. Altria Group, чтобы было понятно, это табачная компания, которая сформировалась из разделения компании Philip Morris. Капитализация 98 миллиардов и 45 процентов Philip Morris забрала себе Altria Group, ну, после того, как они реорганизовались. Вот. Ну, естественно, Altria имеет свои перспективы здесь, потому как и в США, в принципе, когда-то будет э, легализована марихуана, ну и, соответственно, имея такой табачный развитый бизнес, тут э, перспективы можно увидеть невооруженным взглядом. Так, и э, надо сказать, что э, большое внимание Кронос-Группа уделяет э, разработке препаратов э, для здоровья кожи. Такой технологический институт, э, у них есть в Израиле и на это они тоже делают ставку. Руководитель компании Kronos Group Майк Горенштейн до прихода в компанию Майк был вице-президентом, генеральным советником Alphabet Partners, базирующийся в Нью-Йорке, такая мультистратегическая фирма по управлению инвестициями, которая сосредотачивалась и, ну и сейчас сосредотачивается на выявлении недооцененных активов в различных отраслях промышленности. Вот. Ну то есть понятно, что <coughs> скорее всего он увидел потенциал и перешел в эту компанию. Вот. Ну что ж, это немного о компании и пойдем дальше. Давайте посмотрим отчет. В принципе отчет, отчет нам э, по большому счету много сказать не может, постольку, поскольку компания... В основном вышли не очень давно на фондовый рынок. И даже взяв информацию именно в самой компании, здесь такого что-то экстраординарного не увидишь, но можно сравнить. Например, если мы по продажам посмотрим, то даже до вступления в законы в силу Аврора продавала раза в три больше, чем Крон мы видим что и по доходу компания аврора также обгоняет кронос групп положительный момент в авроре это плюс по акциям ну то есть доходность а у кронос здесь в общем-то минус но надо сказать что 18 год он такой не совсем показательный что ли если можно так сказать потому что обе компании активно начинают действовать по расширению, что можно и, например, сказать, если мы посмотрим общие активы, то в семнадцатом году это были 243, а тут уже полтора миллиона общие активы. Это было здесь приобретение компаний. Ну, надо сказать, Аврора она просто не останавливается и все приобретает и приобретает новые активы, новые компании, которые помогут в дальнейшем развиваться. Не столь активно активы растут у компании Kronos Group. Это годовые отчеты и за девятнадцатый год пока еще не сформированы. Но если посмотреть даже на отчеты по, по квартально, то мы тоже заметим, что растет растут активы и растут долгосрочные обязательства. Соответственно, компании берут в долг для того, чтобы увеличивать свои мощности. Но мы видим, что балансовая стоимость кроносгрупп растет. Балансовая стоимость у Авроры интересным образом тоже растет, было 0 в семнадцатом году и в восемнадцатом году сразу 2 доллара. Вот. Надо сказать, что кроме активов растет и акционерный капитал, причем так достаточно сильно как у Авроры, так и у Крона. Но надо сказать, что акционерный капитал у Авроры растет значительно быстрее, чем у компании Крон. Нематериальные активы мы видим, что в Авроре растут просто 7 шагами и они на порядок больше, чем у Крона. Но это говорит только о том, что Аврора приобретает целыми компаниями, ну а крон самостоятельно, крон это вообще группа компаний, то есть у них уже есть какой-то, вернее был какой-то актив, из которого они стартовали. Далее я предлагаю посмотреть на коэффициенты, коэффициенты этих двух компаний, исходя из отчетов. Что мы можем здесь посмотреть? В этой таблице приведены коэффициенты, соответственно обе компании. АСБ это тикер Авроры, Крон это тикер Крон Групп. Не удалось найти uh, предполагаемый процент роста. По Крону это 27% в течение 3-5 лет. По АСБ uh, в принципе аналитики ну, такой я не видел. Uh, последнее отношение по -E это 35, достаточно высокое. При условии что ну надо сказать, что этот показатель PE рассчитать здесь достаточно сложно, потому что компания берет очень много долгов, и, соответственно, чистый доход она может и не показать, может показать его в минусе или очень-очень маленьким. Соответственно, PE здесь растет значительно. Мы видим, что реальная стоимость акций этих компаний меньше доллара. А если посмотреть на график, то... Аврора стоит сейчас около 7 долларов, может быть даже ближе к 8. Крон стоит 15 долларов, ну или 16, где-то так. Вот. Мы видим, насколько себестоимость здесь не отражает какого-то позитива по этим компаниям. Мы видим, что отношение долгов к капитализации, вот здесь показатель очень низкий. И это впечатляет. На фоне того, что обе компании достаточно э, серьезно увеличивают активы, покупают компании, развиваются, вкладывают, инвестируют, э, занимают деньги, опять же. Вот. И этот показатель до сих пор еще такой вот небольшой. Ну и соответственно соотношение долгов к акционерному капиталу здесь очень неплохо смотрится. Так же как соотношение ликвидности. То есть денег достаточно для того, чтобы погашать задолженность. Вот рентабельность здесь подкачала. Подкачала в том плане, что увлекшись вот этим развитием, показав, показав э, отрицательную прибыль, компании, естественно, в этом показателе провалились. Но что самое интересное, это коэффициент валовой маржи. Он здесь просто феноменальный. 65 и 75 процентов. Это очень большой. Почему э, не была взята компания Canopy, CJC, у нее тикер? Э, по этому показателю она очень слабая. По валовой марже. Там он не дотягивает до 40 процентов. По крайней мере, по тем э, данным, которые есть в отчетах. И не столь э, стремительно она, опять же, развивается. То есть... Все равно рынок э, марихуаны в Канаде, он будет дальше развиваться. И я уверен, что останутся несколько крупных игроков и недалек тот момент, когда э, Аврора поглотит ту или иную большую компанию. Так же, как было это с компанией Канимед, Canime, тогда являвшейся э, достаточно серьезным конкурентом для компании Аврора. Мы видим, что дальше идут одни минусы. Ну, опять же, что подтверждает вот последний коэффициент внешнего финансирования, показывает, что занимают достаточно много денег. Ну, то есть берут долгосрочные кредиты, основываясь на том, что продажи будут расти, а они неминуемо будут расти по отношению к предыдущему году, потому что вследствие разрешения правительства Канады продавать свободно, этот продукт марихуану продажи здесь в любом случае вырастут по крайней мере вот э, за девятнадцатый год по отношению к 18 -му. ну это я думаю что понятно всем вот ну, такие показатели э, они в принципе подтверждают то что мы видели в отчетах Так, пойдем дальше и посмотрим на график на графике мы видим что несколько Таких волн есть. Первая волна здесь как у Авроры, так и у Крона. Мы видим, что вторая, второй пик такой тоже сформирован у Авроры. У Крона также есть. И вот последний. Вот, тоже. Здесь надо сказать, что компания Крон менее волатильная. Аврора более волатильная, потому что у нее колебания... Больше, чем у крона. И крон мы видим, что э, так достаточно поступательно растет. Но вот э, снижение мы видим в последнее время. Первое, э, вот, этот, вот, вот эти пики, всплески э, подорожания обоснованы тем, что здесь как раз в начале года, 18-го, и шли разговоры о том, э, чтобы этот документ продвинуть в правительстве Канады. Он в первом чтении не прошел, во втором чтении его одобрили, разрешили продавать марихуану и, соответственно, акции взлетели здесь. Мы видим, что у Авроры они взлетели значительно, у Крона менее значительно, затем еще один всплеск, это уже когда закон вступил в силу, то есть здесь о нем только еще говорили, затем его два чтения вот тут было. Ну и вот приняли закон, соответственно, здесь акции также взлетели. Мы видим, что АСБ более реагирует на новости. И здесь вот этот вот рост тоже обусловлен тем, что Bloomberg выпустил статью о том, что Аврора якобы ведет переговоры с Coca-Cola. Вот. О чем эти э, переговоры были, честно говоря, «Аврора» не подтверждала. Ну, как бы, не то, что не подтверждала, а не распространялась на эту тему. Но уж, в общем, такое издание, как Bloomberg, если написали, то значит, что-то в этом направлении делается. Надо сказать, что обе компании, э, наращивая производство, увеличивая и научную составляющую, а также формируя бренды, готовится. И готовится к чему? Готовится к тому, чтобы продавать продукты на основе каннабиса. Это не только само растение, либо вот переработанное его, высушенное или еще что-то, но и уже продукты для населения, соответственно, может быть, какая-то еда, там, напитки вот, в случае с Авророй. То есть большая вероятность того, что это совсем скоро решится. И здесь правительство Канады единственное, что еще не утвердило, это нормы допуска, как говорится, ГОСТы своеобразные на эту продукцию. Ну и, соответственно, если рассматривать с этой точки зрения, то как раз картинка вся и складывается, почему все происходит. Ну, здесь некоторые такие постулаты, которые относительно той или иной компании. Ну, начнем, например, с Кронос Групп. Какие у нее есть особенности? Это международная дистрибьюция. Она достаточно жесткая, четкая. У Крона есть готовые бренды, которые она уже может продавать. Есть меньшая волатильность акций на рынке. За Кроном стоит Альтре Групп плюс американский рынок, если... Американцы, американцы одобряют, то, соответственно, Chrome первый будет стартовать на этом рынке, и, соответственно, какую-то долю он отсюда заберет. Ну, конечно, есть еще и американские компании, но я думаю, что здесь лучше стартовать уже с какой-то платформой, чем новую создавать и альтре группы этим занимается ну и крон делает ставку также вот на препараты здоровья кожи кожа в принципе она видна всем людям и многие об этом думают. что же касается аврора каннабис но также есть во первых это во всех сферах дочерней компании что позволяет развиваться компании несмотря как говорится ни на что потому как ресурсы у нее огромные также есть международный охват и совсем недавно Аврора Каннабис пригласила такого специалиста, как Нельсон Пельц. Он э, бывший руководитель Хайнц, Кэдбери Крафт Фудс. То есть это миллиардер, который руководил компаниями э, достаточно известными. Ну и соответственно он знает, как выводить продукты, знает, что нужно для того, чтобы они э, продавались. И скорее всего именно с этой целью Аврора пригласила этого специалиста. Потому как о, готовых брендов я не нашел, хоть, в общем, Аврора через интернет и через мобильное приложение продает свои продукции, но вот совсем уж упакованные мне показались вот у Кронос Групп, они намного привлекательнее смотрятся. Авроры имеют повышенную волатильность, что интересно, скорее всего, для трейдеров. А, но, опять же, переговоры с Кока-Колой, они о чем-то... Могут нам свидетельствовать, что наработки в этом отношении уже идут и э, какие-то перспективы в этом есть. Ну и конечно же, такое стремительное увеличение объемов производства и поглощение различных компаний дает достаточно уверенное представление о том, что хочет Аврора добиться. Ну что ж, это вот такой небольшой краткий обзор компании который занимается производством медицинского каннабиса и я думаю что у вас уже сложилось мнение о том какие перспективы этих двух компаний стоит ли на них обращать внимание и какие будут у них какой потенциал развития